Называется вот это все брендинг территории ⁇ личный опыт. Что это значит? Ну, то есть брендинг, брендинг территории понятно, тема довольно актуальная сейчас. Почему личный опыт? Потому что я буду рассказывать про, ну, не вообще про брендинг территории, а про те проекты, в которых я в той или иной степени участвовал. Либо участвовал как дизайнер, либо участвовал как художественный руководитель Пермского центра развития дизайна либо как сотрудник студии Артемия Лебедева, либо как преподаватель высшей академической школы графического дизайна. Это разные проекты, Они, но так или иначе я каким-то боком к ним ну, имею отношение. Это не один город. Ну, я думаю, можно тогда уже, наверное, начинать. Ну, вот это заставка, да, просто у меня фотография трамвая из Берлина. Видите, на переднем, передней панели написано, Берлин, да, и там Триумфальная, Бранденбургские ворота. Да. На самом деле, я вот, когда был в Берлине, обратил внимание, что логотипа Берлина-2. И поразмыслив, понял, что у каждого из них своя задача. Есть туристический, который продвигает такие идеи, что Берлин – это город живой, свободный, яркий. Это такие, сколько там в слове «берлин» Я не помню, 6, видимо, да? 6 квадратиков разноцветных, и там написано Берлин. Ну, то есть они в такой блок становятся, с ними много сувенирной продукции. Но есть еще и вот этот знак, и он мне вначале показался просто старым, ну, предыдущим, наверное, так и есть. Тем не менее, он сейчас используется активно, и смысл его, я так понимаю, он рассчитан в меньшей степени на туристов, в большей степени на немцев. Я так понимаю, что этот знак появился именно после объединения Германии. И Бранденбургские ворота это на самом деле очень важный для немцев символ то есть символ э, ну, единства нации. То есть, в общем, знаете, да, была стена в Берлине, она потом ее сломали, немцы объединились. И, в общем-то, смысл у этого, безусловно, есть. Но это так, просто предисловие. Давайте начнем смотреть. Можно следующий кадр, и там даже через один вот э, с рейтинга значит, э, в свое время. Андрей Саманаев — это директор и владелец магазина «Дизайн Бум» в Москве. Он находится в районе Сретенки. Вместе с группой единомышленников они поняли, что им необходимо территорию каким-то образом развивать, территорию Сретенки. Ну, на самом деле это улица и прилегающие переулки. Там было несколько... Как сейчас это называется, стейкхолдеров, то есть тех кто, тех, кто заинтересован в выгодах проекта по брендингу и в принципе развития. Это галерея Марс, это театр, знаете, да, там в последнем переулке школа, как называется, школа современной со пьесы, ну Васильева, правильно? Вот и и еще какое-то количество других э, организаций были заинтересованы в том, чтобы интерес у москвичей увеличился к этому месту, чтобы люди хотели туда приходить. Ну, понятно, от этого э, ну, наполняется касса, лучше работают магазины и так далее. И э, я тогда работал в «Имодизайн», Вместе со, с моими студентами мы этот проект делали. В итоге Александр э, Загорский, который сейчас работает директором ДПО WPF, а тогда он был моим студентом, э, он взял в качестве дипломной работы вот, именно вот эту тему пространства с рейтинги, брендирование с рейтинги. Э, идея у него возникла от самой геометрии, так скажем, вот это, этой улицы и переулков, они действительно напоминают ну, либо скелет рыбы, либо, как вот он решил, такой папоротник, то есть ствол и ветки, которые расходят в стороны. Почему ну, папоротник вообще-то не совсем случайно, потому что э, вообще-то, там мы изучали историю, по этой улице люди раньше ходили э, в подмосковную какую-то там церковь на праздники большие христианские и православные, и... В общем, это такой путь для крестного хода и так далее. Папоротник, безусловно, языческий символ, но тем не менее он из вот той же такой вот важной, такой, может быть, немножко таинственной области. Но здесь, несмотря на то, что папоротник в итоге был выбран в качестве символа, суть проекта заключалась не в этом. Вот на следующем кадре можно будет уже увидеть, что этот папоротник нарисован одной линией, вот такими петлями загогулинами. Идея основная проекта, что Сретенка — это место, где очень хорошо гулять. И действительно, там небольшие переулки, там центральная улица, там можно ходить. Единственная проблема, которая сейчас есть, это то, что само место, оно потихоньку, ну, по крайней мере, был такой период, деградировало. Каким образом? Вообще-то в мире, вы, наверное, знаете, обычно ну там вот реанимируют какие-то зоны проблемные, ну там, не знаю, заброшенный какой-нибудь завод или что-то еще. Таких примеров очень много. Ну, например, в, рай... в Нью-Йорке, там несколько таких районов, был район, по-моему, Соха, если я ничего не путаю. И вот как-то он не пользовался популярностью, там цены были низкие, в итоге туда приехали какие-то художники, актеры, ну, в общем, творческие люди, которым надо было дешево снять жилье. В итоге, поскольку туда приехали такие творческие люди, там начали ну, появляться небольшие кафе, какие-то маленькие магазинчики с художественными какими-то безделушками, а, в общем, жизнь стала более интересной, поэтому туда потянулись люди. Ну, им было интересно туда ходить, это считалось как-то ну, культурно, такой вот интересный опыт. После этого, естественно, если там появляются люди, появились кафе, опять-таки магазины, в общем, цены начали расти, и художники оттуда уехали, но место возродилось. Сейчас, когда ну, опыт уже у городских властей гораздо более масштабный, специально во многих районах делают такой. такое. Ну, по крайней мере, вот мы изучали район Дюмба в Нью-Йорке, это район, ну там, Дюмба это аббревиатура, Район под э, Бруклинским, по-моему, мостом, если я ничего не путаю. Что-то там UNDU M. Или Манхэттен. Манхэттен Бридж, там, Under Manhattan Bridge, что это Organization, вот это Дюмба. Так вот, там специально выделяют художникам чуть ли не бесплатно места, где они могут жить, творить, но с условием, что каждую. Каждые, каждые выходные они должны открывать свои двери. То есть люди могут туда приходить, смотреть ну, по мастерским, там проводятся выставки, то есть район потихоньку также оживают. оживает. А там раньше ну, там были какие-то фабрики, в общем, район ну, потихоньку деградировал. Но у нас совершенно другая ситуация. В Сретенке деградация происходит не от того, что оттуда люди все уехали, а от того, что наоборот, это в центре, и там очень дорого. И поэтому там потихоньку офисы все вытеснили ну жилье вытеснили магазинчики то есть, ну, и э, район который по выходным просто умирает то есть там если вы зайдете в переулки там есть такие где людей нет там закрытые двери все пусто и поэтому идея была именно возродить там жизнь то есть понятно что идея немножко шире чем возможности но тем не менее вот соответственно район где можно было гулять ну, вот можно дальше посмотреть будет несколько примеров того, что было сделано, я сейчас показываю очень сокращенные, конечно, версии и проектов, и презентаций разных. Было разработано, был разработан графический язык, он пошел, естественно, тоже от вот этих линий пунктирных или каких-то еще, чтоб можно, ну, которые обозначают какой-то путь дальше. Такие планы, которые люди могут себе нарисовать, да, где я хочу побывать. Естественно, поскольку там есть и выставочные залы, и театры и так далее, то внимание уделялось как делать афишу выставки какой-нибудь или что-то еще. Можно дальше, дальше. Ну, шрифт был также выбран такой же ну, как бы бродильный, гуляльный, из таких линий тонких, которые превращались в замысловатые пути дальше. Ну, естественно сувениры были вот допустим мешок такой наплечный, чтобы можно было что-то носить, ну или какие-то другие вещи, которыми люди могут пользоваться на улице. Ну вот, допустим, там есть какую-то еду или что-то еще. Можно дальше. Ну и, естественно, была разработана карта, но я сейчас хотел бы рассказать не про саму карту, а на карте, как вы видите, да, там есть пиктограммы, которые обозначают какие-то важные места для этого пространства. Одна из идей, была, которая предлагалась, заключалась в том, чтобы каким-то образом мифологизировать это пространство, потому что просто так гулять людям по улицам ну, не так интересно. Интересно гулять по каким-то интересным местам. А как сделать места интересными? Ну, Можно насытить каждую улицу или переулок, и объектами какими-то или местами, где можно что-то делать. То есть там были запланированы места, где можно сидеть и читать там, книги, например, или места, где можно там, во что-то играть там, с детьми или там, для взрослых какие-то заведения. При этом была идея визуализировать топонимику этого места, потому что там, на самом деле, очень интересное. Там есть и Пушкарев, и печатников, и рыбников и так далее, и так далее, потому что это но место было раньше очень торговое. Естественно, ну, там, переулок, где там, рыбой торговали, там, он рыбников ну, и так далее. Соответственно, мы хотели сделать, э, например, в Пушкаревом переулке можно было где-то поставить ну, пушку настоящую. Понятно, что она, ну, ну, она на самом деле могла бы там раньше продаваться. Что, скорее всего, она там и продавалась раньше. Это был бы такой вот объект. Но это не значит, что там в, в рыбнику надо было бы рыбу обязательно какую-то выложить. Нет, можно было бы сделать, ну, например, э, какую то там, фонтан, да, там, с какими-то рыбами и, и, или в каком-нибудь, ну не знаю, там, как, какие я сейчас не вижу, вот луков, да, допустим в луковом переулке там сделать какую-то может быть фреску с, с луками и так далее то есть не обязательно это должны быть объекты это могут быть разные вещи иногда интерактивные но которые бы людям э, ну не знаю там вот эту топонимику раскрывали причем могу сказать на мой взгляд у нас люди, людям очень важно содержание то есть не только форма а смысл да то есть привязка к местности объяснение какого-то объекта то есть в России люди очень литературно мыслят. И именно поэтому такая привязка она бы минимизировала бы конфликты людей с новыми объектами. Она бы объясняла, почему, допустим, пушка в пушкаревом переулке, они, ну, или там, почему вы картинка с луками, а не чебурашка, допустим. Понятно почему? Потому что лука в переулах. Ну и так далее. Ну, можно дальше. Ну, в общем, такой вот был проект. Следующий проект, и в общем-то он такой самый крупный, наверное, в котором я участвовал на сегодняшний день, это проект по, ну в общем-то это не был проект по брендированию Перми как таковой, но в том числе он и был таким, потому что, э, вот как здесь я написал кратко, брендинг совпал с постиндустриальной стратегией развития города. И... Э, в свое время, я не буду всю историю рассказывать, она очень такая долгая, очень интересная, на мой взгляд. В свое время, может быть, кто-то там и не знает, губернатор края Олег Черкунов решил сделать стратегию именно на постиндустриальное развитие. А почему? Потому что нам трудно конкурировать по производству с Китаем, например. Дешевле в России, чем в Китае, трудно сделать. Но мы можем придумывать какие-то вещи, мы можем проектировать какие-то вещи. Естественно, любое проектирование оно начинается с формирования творческого мышления, потому что очень трудно проектировать, ну, там, не знаю, понимая, работая на конвейере. Да, там, для этого требуется другой тип мышления. Именно поэтому ставка была сделана на различные образовательные, культурные, культурные события, образовательные проекты, при этом... Очень важная была еще причина. Перм город миллионник. Последние все последние десятилетия э, страдал тем, что люди из него уезжали, и город перестал быть миллионником. Э, в нем там осталось 900 чем-то тысяч, если я ничего не путаю. Поэтому одна из задач это была сделать более интересной, насыщенной жизнь, чтобы удержать людей, особенно молодых, потому что молодые самые мобильные, именно они обычно уезжают за интересной жизнью, за перспективами какими-то, ну, в другие города, ну, например, в Москву. Поэтому было, было такое принято решение сделать, ну, то есть, такой стратегический шаг был, добиться того, чтобы Пермь стала, чтобы она участвовала в конкурсе, конкурс называется «Культурная столица Европы». И в 2016 году вначале, по первым прикидкам, потом уже перенесли этот срок, она должна была в этом конкурсе поучаствовать и, вы, ну, и выиграть, и стать культурной столицей Европы. На самом деле это возможно технически, несмотря на то, что Россия не является частью Европы. Ну, допустим, Стамбул в свое время был культурной столицей Европы, хотя он тоже не является частью Европы. То есть это, это возможно. Но после этого многие начали говорить, что просто культурная столица культурная столица. На мой взгляд, это не очень точное определение. И когда, вот, если вы помните, Тёма сделал знак в виде красной буквы П, тоже многие говорили, ну что, что за знак непонятный, такой красный, квадратный, очень простой. Хотя, в общем, и было заявлено просто, понятно, повторяемо, да, вот такие три его ключевые характеристики. Это, кстати, напомню, был первый логотип города в России. До этого были только гербы. Так вот. Когда этот знак появился, я сам на него смотрел и тоже не очень понимал, ну, насколько он связан с этой Пермией, насколько нет. Потом через пару лет или там полтора года, я не помню, я попал уже туда первый раз, посмотрел, понял, что, во-первых, конечно, знак этот похож на город, потому что город промышленный, город это не Ярославль там не так много вот башенок, куполов там и так далее. Там такие прямые улицы, современные дома в основном, пустыри, которых огромное количество, и разбросанные заводы разных закрытых предприятий по огромной территории. Кстати, Пермь — третий город по площади в России после Москвы и Санкт-Петербурга за счет вот, этих, вот этой разбросанности всех этих фабрик. И я понял, что если переформулировать, если говорить «не культурная столица», а столица современной культуры, то тогда вот у меня пазл сложился. Я понял, что и логотип очень точно совпадает, и то, с чего начиналась культурная революция в Перми, это музей современного искусства, это и центр развития дизайна, все они, ну в общем-то, совпадают с этой темой. Кстати, после того, когда логотип появился, возникло большое количество ну, не знаю, там, обсуждений этого логотипа. и там появились пародии на этот логотип или какие-то там смешные штуки юмористические. И вот тогда, мне кажется, это замечательная была идея, Артемий Лебедев предложил сделать выставку. Он сказал, что будет конкурс, что можно сделать вот с этим знаком, самых разных вещей. И потом была выставка «Я люблю П», так она называлась. Можно дальше. Там, кстати, некоторые идеи, которые были, вот, допустим, картинка со знаком, которую Марата Морей, дизайнер из Ижевска сделал, потом вот она э, печаталась и на сумочках для школьников, ну, чтобы сменную обувь носить, и на футболках, это все на 1 сентября там раздавали. Но меня еще в Перми на тот момент не было, я чуть позже приехал. Дальше. Очень важная вещь, хотя она ну, часто не понимается, и ее влияние недооценивается. Это создание фирменного шрифта. Ну, по большому счету еще такого дизайн-стиля. Для Пермини, когда не делался в таком проектном виде сразу готовый стиль, делал все в течение нескольких лет по небольшим кусочкам, но в итоге, благодаря тому, что делали все, на мой взгляд, профессиональные люди, все сложилось в такую единую, довольно понятную концепцию. И вот Илья Рудерман сделал шрифт. Почему важно появление шрифта? Не только потому, чтобы отличить город один от другого, а еще для массы важных технических случаев. Например, нужно делать навигацию в городе. А каким шрифтом? Ну, если есть шрифт, который учитывал уже навигационные потребности будущее, можно делать этим. Нужно делать стиль для государственных каких-то органов, это чуть дальше будет. Опять-таки, все готово, то есть не надо платить никакие лицензии. Это довольно удобно, потому что при массовом продвижении предполагается массовое использование и очень трудно людей заставить покупать что-то. Это шрифт готовый, бесплатный, его можно использовать, при этом с уникальными характеристиками. Дальше. Ну, могу сказать, что в Перми несколько изданий, и газеты, и журнал, они использовали этот шрифт, и в течение нескольких лет, по крайней мере, я думаю, что он многократно его создание многократно окупилось. Дальше. Не помню, по-моему, Level Design когда-то сделал э, даже визитку для губернатора, то есть тоже э, коммуникация государственных органов, которая у нас чаще всего, ну, чаще всего отвратительная. Иногда бывает никакая, это, это, это еще очень хорошо. Обычно отвратительная, неправильная, бессмысленная. Э, здесь, в Пермском крае, можно на следующий слайд посмотреть, по крайней мере... Э, в течение какого-то времени улучшалось. И это очень важно, почему? Потому что люди оценивают страну, в которой они живут, не по заявлениям, хорошо у нас или плохо, а потому что они видят, потому что они чувствуют, потому что они ощущают. Вот я, допустим, мне можно очень много рассказывать, как у нас хорошо, как много тысяч квадратных метров жилья построено, но я просто выхожу на улицу, смотрю на зелено-желтые бордюры или захожу в паспортный стол, смотрю на расклеенные в полиэтиленовых мешочках записочки и я понимаю, мне не надо ничего объяснять. То есть я считаю, что коммуникация вот такая вот, она ну, позиционирует гораздо сильнее. Соответственно, это разрабатывало уже другая компания, то есть стиль для э, правительства Пермского края. Но могу сказать, что этот проект был уже из тех, которые были разработаны, но поскольку губернатор э, ушел, так скажем, э, культурная революция начала сворачиваться, он не, ну, уже так активно не, не внедрялся. Дальше. Э, вот, кстати, э, пример, где использовался и фирменный шрифт на навигации, которая была на, остановках, на остановочных павильонах. Павильоны разработаны были в студии Артемия Лебедева. И, кстати, тогда же появилась очень, на мой взгляд, правильная, очень яркая, очень интересная идея задние стенки занимать ну, какими-то изображениями. То есть делать не просто изображениями, это не реклама, а это разные картинки, которые, ну, по сути, обладают какой-то художественной ценностью. Было проведено... Вначале один был конкурс проведен, он назывался ⁇ П ⁇ остановка ⁇ Художники и дизайнеры из разных стран мира присылали свои проекты, лучшие были выбраны и реализованы на остановках в городе. Ну вот это еще и проект, а дальше можно будет посмотреть несколько кадров. То есть это искусство на остановках. Могу сказать, что вначале вообще хотели взять из музея э, работы и их просто репродуцировать, но это оказалось очень сложно. Они не подходили ни по размеру, ни по формату. Это делалось, кстати, не только для того, чтобы э, ну, украсить город, да, сделать его интересней. Это делалось в том числе и для того, чтобы уменьшить количество э, вандализма, потому что э, ровная плоскость гораздо быстрее оклеивается или разрисовывается, чем уже занятый рисунком. В свое время я общался с на тот момент еще руководителем департамента дорог и транспорта города Перми, и это Максим Кис, очень хороший такой деятельный человек, и он, ну я просто хотел узнать, действительно ли вот эффект снижения загрязнения произошел. Он есть. Другое дело, что нельзя сказать, что это радикальный, но, тем не менее, определенное снижение вандализма было зафиксировано. Единственная проблема у этих остановок, ну, на самом деле трагическая проблема была в том, что их поставили на баланс, передали на баланс муниципалитетам, а у муниципалитетов в течение полутора лет не было строчки в бюджете на их расчистку, и, ну, там, помывку и ремонт. Ну, Я не знаю, вот если кто-то ходит на работу, вот я хожу от метро пятого года и вижу, вот тут остановка стоит у нас, и я смотрю, как ее раз в два дня примерно, ну то есть если ее не очищают, то она оклеивается практически тут же объявлениями. Представьте, что такое полтора года, остановка стоит, ее никто не моет, не чистит. Конечно же, они ну, в итоге по теории разбитых окон превратились в, ну, в труху, так скажем. Дальше. Это, кстати, был вот такой очень громкий проект. При этом, у Перми была, конечно, фора, поскольку многое там делалось в России впервые, это было всегда очень активным информационным поводом. Обсуждалось там в прессе, еще где-то. И, безусловно, узнавание знание о городе усилилось в России многократно. Это признают и все эксперты, и просто там обычные люди, и даже пермики, они говорят, что да, конечно, про нас теперь многие знают, а нам-то что с того? На самом деле простые люди на то и простые, чтобы не задумываться о сложных вещах. Да? А сложные вещи говорят, что чем выше узнаваемость любого места, тем выше его привлекательность для, как для жилья, так и для инвестиций. Ну, может быть, забегая немножко вперед могу сказать, что за примерно три года удалось не только остановить отрицательный миграционный вот этот вот баланс, но и даже произошло некоторое увеличение населения. Ну, то есть, там, это в 2012 году я смотрел данные, последние, за 2012 год. То есть Там уже был небольшой плюс. Он, конечно, очень небольшой, но, согласитесь, небольшой прирост лучше большого э, уменьшения. Да, Перм, кстати, стала опять городом-миллионником. Так что по поводу ну, смысла да, вот этих всех действий по ну, изменению культурного ландшафта, он очевиден. Дальше. Также была сделана работа по городской навигации. Конечно же, она не является по сути брендированием да, там, или там примером брендинга территории, но поскольку дизайн у нас очень плохо в стране развит, это также работало и на усиление города как центра современного, ну центра дизайна, центра современной культуры. Дальше. И это, кстати, все реали реализованные проекции. Сейчас, ну вот кроме таких табличек в городе практически других и не осталось для автобусов, трамваев и так далее. Был разработан проект и городской навигации пешеходной, он, к сожалению, не был масштабно реализован, но несколько табличек в городе появились, которые делали сами ну, жители некоторых ну, домов, так скажем. По крайней мере, к нам обращались, говорят, вот нас разбили, вывели табличку, мы хотим делать уже по правилам. Дальше. Работал Центр развития дизайна делал проекты, проводил конкурсы. Вот это картинки с конкурса «Пермская мебель». Это тоже косвенно повлияло на создание бренда города. Дальше. Ну вот здесь в какой-то степени ну, не очень корректные, как вы видите, цвета да, и потоны, в это ярче и светлее. Я считаю, очень важный проект для Центра развития дизайна, и для города, это дизайн для перинатального центра. Сейчас по всей стране такие строятся, но в Перми, пожалуй, единственный, который получил профессионально сделанную систему навигации, а также, видите, оформление детской поликлиники. Там дети до пяти лет ну, с родителями наблюдаются, поэтому здесь использован такой алфавит из зверюшек. Это, кстати, все фотографии уже реализованных проектов. Я думаю, что на паспортные столы какие-то не похожи. Дальше. Поскольку проект развивался, первой культурная столица э, Европы, было даже, был даже был сделан офис, в, не помню сейчас в каком городе европейском, и был подготовлен комплект материалов для продвижения за границей. И здесь, кстати, вот студия ГД придумала, на мой взгляд, очень хороший, такой очень естественный ход по развитию то есть, как сделать вариант для англоязычных людей. Для них буква П э, ну, не существует. И, как вы видите, здесь они превратили ее и в букву «П», и в то же время в такой флаг такой флаг на карте России. Да, то есть флажок, то есть место, которое обозначается. Решение конструктивистское, но это, опять-таки, очень точно, на мой взгляд, именно для западной аудитории, потому что у нас в России мало кто знает и ценит конструктивизм как художественное направление, как культурную ценность. Но в мире Россия известна конструктивизмом очень сильно. То есть это опять-таки то, что может привлечь, по крайней мере, аудиторию тех, кто принимает решение о, о конкурсе вот этом, да, столице Европы. Дальше. Могу сказать, что это не единственная версия логотипа. Была в свое время, когда я работал еще в дизайн, к нам обратились из Перми, это вот был наш первый нет, не уже второй на самом деле проект для Перми. И Сережа Первушин придумал вот такой вот логотип для фестиваля. На самом деле это довольно странная задача. Пермь хочет в Санкт-Петербурге провести фестиваль, причем называется Дни Пермской культуры. Он так раньше назывался. Перми в Санкт-Петербурге. Ну, согласитесь, это. Но ну, я не знаю даже, как, с чем это можно сравнить. Какая Пермь, какой Санкт-Петербург, какие дни пермской культуры. Но удалось найти решение. То есть буква П была сделана в виде такой вот арки объемной. И на ней вот появились такие буквы, как ну, не знаю, там, рукописные, как граффити, как теги. Текст был потом изменен. Видите, там потом появился культурный альянс, и текст поменялся. А раньше было написано ⁇ Дни пермской культуры ⁇ в Санкт-Петербурге. И это уже изменило немножко характер. То есть, в общем, да, действительно, вот такая пермская культура, которую мы знаем, может быть, по фильму Реальные пацаны, а может быть, еще почему-то. Но это уже по-честному, или рэпер Сява, вот такой вот еще, я знаю, есть в перми, мы для него также готовили афишу, правда, потом выступление отменили. Дальше. Ну и в Перми на самом деле там появилось еще и большое количество организаций, событий, для которых также разрабатывался дизайн. Ну вот сюда я вставил только свои, ну то есть знаки, которые я сам сделал, для Пермского экономического форума, культурного альянса, на самом деле это проект, который не только пермский, но все-таки Марат Гельман начинал его в Перми. Пермская арт-резиденция, в знаке тоже можно увидеть мотивы, Буквы да, символы города, но это место, куда приезжают художники, там живут, работают, потом устраивают выставки. И вроде бы не относящиеся, может быть, к теме, Пермский краевой многофункциональный центр. На самом деле вот у нас проектор немножко странно показывает, а это красные и синие цвета. Там. По большому счету, это, я их взял с флага Пермского края, красные и синие квадраты, но обозначил ими немножко другое. Почему я это все показываю? Потому что все эти элементы, они вроде бы не напрямую продвигают город, не напрямую брендируют территорию, но при этом они все работают в, ну, в, направл, в одном направлении. Дальше. Лена Китаева, также я работал художественным руководителем ПЦРД, она для ПЦРД, для Пермского театра оперы и балета сделала новый стиль. Есть, могу сказать, туда еще переманили художественного руководителя это Теодора Курензиса из Новосибирска, это лучший дирижер, там России молодой. И в общем, то есть не только, это современная культура, но она конечно современная это не значит, что обязательно авангардная, да, то есть это актуальное какое-то искусство. Дальше. Студия ГД делала для фестиваля пространство режиссуры, афиши, я, их, ну, я консультировал их немного, ну, просто показываю как цикл дальше каких-то работ. К этой работе я прямого отношения не имею, она очень живая, студия Level Design пермская, для, по заказу администрации, губернатора, там была стипендия губернатора в разных ну, областях, для школьников, студентов, тексты писали писала команда КВН местная, а иллюстрации делал Иллюстрации делала известная группа иллюстраторов цех, ну или объединение, это не группа. Ну и, соответственно, вот это тоже все влияло на ощущение, ну, там, в городе дальше. Ну и сейчас небольшой кусок относительно про, может быть, самое активное, самое яркое то, что продвинуло город, это про арт-объекты городские. Курировала этот проект Наиля Алахвердиева, в общем-то, это проект музея современного искусства. Ну, допустим, вот деревянные человечки группы профессорс, которые их там немного в городе, хотя там, я читал в некоторых изданиях, что они заполонили город, красные человечки, там никто ничего не, заполонивал, не заполонял. Но э, самая большая активность почему вот у них Почему в городе это э, один из трех самых ненавидимых горожанами объектов ну или там, обсуждаемых как минимум? потому что первого человечка посадили не куда-нибудь, а на крышу краевого законодательного собрания, если я ничего не путаю, или там краевой администрации. Дело в том, что такие вещи для наших людей, они сакральные, то есть вот власть сакральна, да? то есть мы можем представить такого человечка, ну неважно, там на полке, на шкафу, может быть, на, в парке, там на газоне как-то еще, но... Не, не, не, на властных, не, не на здании властной структуры. Там, и люди начали говорить, что то ли с ума сошли, то ли у Гельмана есть компромат на Черкунова, и поэтому тому деваться некуда. И что это за человечки такие красные, почему красные? Ну, то есть людям нужен, нужны смыслы эти. Но они, конечно, очень сильно город продвинули дальше. Ну, это они же только держат надпись «Слава, слава труду» у Музея современного искусства. Или вот такая детская площадка рядом с экстрим-парком. Дальше. Очень, это самый крупный арт-объект, который был поставлен. Пермская арка Николая Полиского, замечательного Лендарт художника. Но тоже ее люди не понимают. Хотя, конечно же, описание того, что это и почему сделано на табличке, там она есть, рядом можно прийти почитать, почему эти бревна, как они связаны с лесоповалом и сплавом леса по каме, на самом деле смыслов много, и они довольно сложные, это действительно хорошая работа, но были люди, которые там хотели ее поджечь даже. Очень интересно, что пермяки реагируют, у них оценки совершенно ну, на сто процентов отличаются от гостей города. Это, кстати, установлено специально. Вот там видите провода справа. Это железнодорожная ветка. То есть все поезда, которые едут мимо, они могут увидеть вот эту табуретку, как ее называют в городе. Приезжим приезжают и говорят: а что? Там, у вас интересно, а у нас-то и этого нет. Ну там или а мне нравится. А пермяки начинают сразу ругать: ты ничего не понимаешь, там потратили кучу денег. На самом деле денег потратили не так много. Весь бюджет Пермского края на всю культуру, включая там сельские библиотеки или там ансамбли народного танца, 3% от 3% от ста. То есть это все равно не очень много. Дальше. Небольшие какие-то проекты, художник Горшков замечательный, делал из дерева, раскрашивал вот таких ангелов, находили места, договаривались на балконах, в окнах пустующих. Это, кстати, люди совсем... Никто не хвалил, не критиковал. Мне кажется, что никто даже и не понял, что это арт-объект. Но в городе они, они его оживляют, они где-то встречаются иногда. Дальше. Вот это замечательный проект. Не, не помню не, ну автора. Знаю только, что это фотография ранняя. Потом положили доски сверху. Ну, там, это скамейки, в общем, такие получились. То есть опять-таки такая десакрализация власти. Причем место очень важное для этой скульптуры. Она из бетона. Перед, ну вот перед зданием Краевой администрации, то есть огромное здание. Там даже не Краевая администрация, а там вся политика, так скажем, собрана. Дальше. Ну и еще, естественно, там масса мероприятий проводилась и проводится, огромное количество и фестивалей. Я не буду про это рассказывать, если кто-то захочет, может специально про это узнать. Но это вот была картинка с фестиваля Белые ночи Перми. Там действительно есть белые ночи. На широте Петербурга находится Пермь. Ну, Петербург их продвинул, а Пермь нет. И вот такая вот по завершении вот этого рассказа про Пермь картинка с работой художника-солдатова, счастье не за горами. Большие красные буквы стоят перед зданием речного вокзала бывшего, а сейчас там Музей современного искусства находится. Могу сказать, что э, туда по субботам, по пятницам часто приезжают свадьбы, там выходят невесты с белыми платьями, ну и все фотографируются на фоне этой надписи. На самом деле, э, людям многое нравится. И могу даже более того сказать, недавно, осенью прошлого года, какие-то хулиганы поломали несколько букв так вот, уже не было бюджета на, ну как, уже заканчивалась культурная революция. Несколько компаний собрались, сложились и восстановили вот эту штуку для горожан. То есть на самом деле определенная укорененность уже есть у вот такого рода объектов. Ну вот можно дальше. Еще несколько проектов, которые были сделаны за время работы, в, работы по ЦРД, это ну, по сути, брендинг для городов Пермского края, уже не для Перми. Причем, в общем-то, тоже задача сделать брендинг не ставилась. Это был заказ от Министерства торговли и туризма. Необходимо было разработать сувениры, сувенирную продукцию для городов. Но делать сувенирную продукцию, не понимая ну, позиционирования города, там, что там будет продвигаться, какой он. Как, какие можно там, картинки делать, про что, нельзя. И поэтому, хочешь не хочешь, а пришлось делать ну, брендинг, начинать с главного, с того, что это за город, что там главное, э, делать какой-то знак, делать какой-то стиль, ну а дальше делать и сувениры, конечно же. Ну, вот можно сейчас быстренько пройтись по нескольким проектам, можно дальше. Ну вот э, два проекта первых, которые я покажу, я в них не участвовал, они были сделаны еще до меня, это... Проект называется Станция НЛО Малепка. Малепка это небольшое село в Пермском крае, и там считается, что там аномальная зона. Это знают, есть такие люди, уфологи, они туда приезжают. Ну, соответственно, все связано с этим. Поэтому и знак, и какие-то сувениры. Дальше можно. То есть то, что там будет актуально. Дальше. Еще один город, небольшой городок, Кудымкар. Город на самом деле он известен своим, ну, то есть не то, что известен, а там сейчас реально есть небольшие промыслы народные: там валенки делают, ну, валяют шерсть, делают какие-то коврики там, или вяжут что-то. Ну и здесь, соответственно, при том, что расчет был на молодых людей, которые могут туда приезжать на зимние праздники, проводить там время, ну там, не знаю, кувыркаться в снегу, ну и покупать какие-то сувениры. То есть вот были сделаны вот такие вот штуки, и в общем-то, при том, что слоган «Тепло», на картинке вот такая вот снежинка. Дальше. Чердень. Ну чердень место такое историческое, но самое главное, что там что самое главное, что там есть, это природа и, в общем-то, это такой экологический туризм. Именно поэтому и все сувениры, которые можно сделать вот такого рода, причем по большому счету это брендирование ну, любой продукции. Да, там вот бабушка может варенье наварить и просто там, одеть в такую фирменную крышечку. Или там из сучков каких-то можно сделать какие-то крючки. Ну, то есть, в общем, ничего не стоит, а всем приятно, да, и можно стимулировать местное производство. Кстати, могу сказать, что этот знак, он использовался сейчас в этом городе, проводился какой-то там локальный фестиваль, и вот они решили всю весь стиль взять для этого фестиваля, ну, так потихоньку в городе он начал жить дальше. А вот э, с городом Чайковским была очень сложная история, потому что хоть он называется Чайковский, этому городу всего 50 лет, он очень молодой, Чайковский там никогда не жил, э, но при этом недалеко, недалеко, действительно родовой дом Чайковских, где он там на лето приезжал с братом своим, с родителями, э, хотя это в сосед, в сосед, в, в, на территории соседнего края, в общем-то, ну, через границу находится. Но зато рядом с городом Чайковский построен сейчас федеральный центр по прыжкам с трамплина на лыжах. И вот на самом деле вот эти три... А еще город на самом деле окружен... Ну, этот город, он не на островах, конечно, но он окружен такой довольно большой водой. Там водохранилище большое. И там проводятся парусные регаты, всегда виды с большим количеством воды. И в общем, это все совместилось. И поэтому здесь... Это не столько композитор Чайковский, сколько такой вот, он такой молодежно, спортивный и ну, не знаю, такой вот с просторами и ветром, так скажем. Но при этом, естественно, мы планировали, как это может использоваться, в том числе и для Чайковского. Кстати, у Перми, ну, получается, у Пермского края там много интересных, конечно, вещей есть. Но вот главный, главный герой — это Дягилев, Сергей Дягилев, и аэропорт сейчас решено назвать имени Сергея Дягилева. И мы когда узнали, что вот этот федеральный центр, его решили назвать «Снежинка», мы очень расстроились, потому что это, ну, это странное название, ничего не говорящее никому было бы, конечно, здорово, есть, ну, хорошо, идеально было бы назвать, может быть, даже и Чайковский. Ну, то есть вот этот вот комплекс, э -э, ну, рядом город Чайковский, рядом лыжный вот этот комплекс, назвать его Чайковский было бы очень хорошо, потому что на самом деле, э -э, когда проводится, ну, знаете, вот как вот это есть в биатлоне, это есть в, любом лыжных, в любых лыжных соревнованиях, там проводится серия, э -э, ну, таких вот соревнований в разных странах. Ну какой-то там идет зачет общий. Я не большой специалист в спорте, но знаю, что это есть. И Международная комиссия всегда выбирает страну и какой-то спортивный комплекс, где будут проводиться соревнования. Так вот, я считаю, что Марка Чайковский продвинула бы это место гораздо сильнее, чем Марка Снежинка, которая никому ничего не говорит в мире. И непонятно, а почему выбирать вот это место? Потому что там Снежинка, ну и что? А когда вы прилетаете в аэропорт Дягелев, потом приезжаете в город Чайковский, а потом едете и прыгаете с трамплина, который называется Белый лебедь, это все-таки ну, могло бы быть очень интересно. Дальше. Соликамск. Соликамск не случайно так называется город, где добывали соль. И в общем-то тема э, кристаллов, снежинок кстати, город с, с, с богатой архитектурной э, составляющей. Э, туристик, там действительно такое место туристическое. Ну, соответственно, вот... Э, компания пермская витамин она вот сделала вот такой очень мне кажется хороший дизайн там были очень разные снежинки из разных картинок дальше ну такие кристаллы ГД сделала для места такое, это кын завод можно назад пожалуйста кын завод на самом деле это место очень интересное городок называется кын ну или поселок которые рядом находятся. А заводы это заводы Демидова. На самом деле завод, один из первых заводов вообще в России. Ну, если вы помните, там Демидовы, да, там они на Урале начали добывать по там, указу царя, э, плавить железо, ну, там для пушек, для ядер, для войн и так далее. Но э, это начало промышленного развития России, в принципе. И сейчас есть группа энтузиастов, компаний, которые хотят из этого сделать Кынпарк. То есть место, куда люди бы могли приезжать, узнавать и историю, ну, там, получать, там, отдыхать где-то рядом. Но сейчас туда нет автомобильной дороги, ну, не, нет, вернее, асфальтированной, так-то есть дорога. Но что такое нет асфальтированной дороги на Урале, это мало кто рискнет туда поехать, конечно. Но в планах они хотят это сделать. Пока же туда приплывают только байдарочники. Они сплавляются по рекам местным приплывают, останавливаются, приходят, смотрят музей. Именно поэтому сувениры делались в первую очередь для них. Для тех, кто путешествует, ну так, э, серьезно, с лодками, рюкзаками. Вот такие котелки, железные кружки, э, такие вот перчатки и набор э, для розжига. То есть, на, задача была сделать еще недорогие сувениры. А сам, э, сама, сам знак, он... Похож, с одной стороны, на заводское здание, там нет таких многоэтажных зданий, они одноэтажные практически, но он похож еще на лот. Лот — это такая большая железная штука, которую бросали вместо якоря, и она цеплялась на вот этих сложных поворотах. Ну и слоган «Железные сплавы Урала» я считаю, что для байдарочников он просто золотой. Дальше. еще одно место — это курорт Ключи. И на самом деле это Суксун. Суксун — это просто крупный город, там, где рядом находится курорт-ключи, и еще много вещей. Мы встречались, общались с администрацией этого города, Суксун, и определяли, какое же будет развитие, какое направление будет развиваться в этом месте, потому что неправильно делать брендирование в отрыве от содержания, от стратегии развития места, и определили, что все таки это будет такой вот оздоровительный туризм. Там есть сейчас по факту и курорт-ключи, и форелевое хозяйство, и конно-спортивная база, где можно на лошадях кататься, и э, Озон сделали вот такой вот дизайн. Ну Здесь я показываю очень маленькие, понятно, что не буду все 60-страничные документы каждый раз показывать. Дальше. Ну Проект, который, может быть, вы лучше знаете, потому что он делался а недавно, б, в студии Артемия Лебедева, это проект для города Ярославль. Знак, как видите, очень простой в виде стрелки. На самом деле многие люди удивились, что он очень простой, что тут больше ничего нет. А на самом деле есть, тут еще есть буква «Я», в отличие от всех остальных стрелок. И в этом уникальность, но чуть дальше можно будет про это рассказать. Главное, что это и буква «Я» одновременно. Можно прочитать как буква «Я», если у нас такой вот текст там «Я вас вижу». И в то же время эта стрелка, она что-то показывает. То есть появляется определенная интерактивность. Ну Мало того, что такая вот сложность, многозначность восприятия, но интерактивность. Почему важна интерактивность? Дальше. Потому что Ярославль, я просто на самом деле в Ярославле много раз был до того, как я участвовал в этом проекте, и у меня сложилась определенная отношение к Ярославлю. Ярославль — это не только действительно замечательные памятники, исторические, культурные. Город потенциально очень хорош для туризма. Но это очень серьезный промышленный центр. Очень серьезный, Яр пиво, Яршина, Яркраска, ЯНПЗ, нефтеперерабатывающий завод, очень, очень крупный. И так далее, и так далее. То есть это ну, реально... Это не, не, только, так скажем, не только самовары и купола, это большой такой важный город. Причем это очень город очень сильных демократических традиций. Ну, про последние новости в демократии Ярославля, я думаю, вы слышали. То есть сейчас мэр находится в матросской тишине, здесь недалеко. Это единственный мэр, избранный горожанами, не член Единой России, если кто-то вдруг не знает. И это конечно важно то есть это ощущение горожан я со многими людьми общался и я знаю что там э, есть много активных инициативных людей так почему же я про это рассказываю потому что этот знак он, позвол, он на самом деле позволяет выражать мнение определенное свое мы планировали сделать такие наклейки ну допустим я это не люблю да их можно клеить там где ты чего-то не любишь в городе или наоборот я хочу это исправить я хочу это починить Надеюсь, что, вот то, что обсужд... ну, сейчас вроде бы, это по, по секрету всем говорю, вроде бы будет готовиться интерактивная карта, где тоже вот, э, этот знак можно будет использовать для того, чтобы обозначить какие-то места, улучшающие город да, там, или там, с предложениями. Это очень важный момент. То есть я считаю, что э, это не туристический ну, брендинг, да, это брендинг прежде всего для горожан, которые могут таким образом взаимодействовать друг с другом, с властью, с внешним миром. Дальше. При этом знак может быть очень разный в зависимости от задач. Дальше. Ну вот здесь плохо видно, там четыре стрелочки друг на друга смотрят. Очень хорошая идея Женя Зорин предложил для конгресс-центра, например, Ярославского. Что, кстати, очень важно, если вдруг кто не знает, туристические города, обычно у туристических городов бывает мертвый сезон, ну как вот такие низкие сезоны. Есть время, когда туда все приезжают туристы, а есть время, когда гостиницы пустуют. Именно тогда во всех этих городах специально проводят разные мероприятия для бизнеса, ну, конференции, конгрессы какие-то там, еще что-то. Поэтому эта тема очень важна в брендировании дальше для бизнесменов. Но в то же время есть и вот, вот такие, могут быть и вот такие сюжеты. Кто нарисовал? Лиза, да? Лиза нарисовала замечательную картинку, замечательный орнамент, а, как, а на следующей картинке, если, не знаю, будет видно или нет, а потом еще когда Володя, да, Володя начал 3D из этого сделать, делать, получилось вообще фантастическое, такая Измороснежная снежная, очень красивая. Дальше. А вот сейчас я покажу уже то что не, не то, что делала студия, а то, что те проекты, которые были инициированы по сути вот этим, то есть которые, или как инспирированы, я не знаю, как правильно по-русски сказать вот эти слова, вдохновлены. А, вот такой вот билборд какой-то там местный… Дизайнер предлагал сделать с елкой новогодней. Очень такая смешная елка, по-моему, получилась. Часы, скамейка, детская площадка. Детская площадка, кстати, это уже из проекта, это ну, проектное предложение по реконструкции какой-то там площади. Ну, кто его знает, может и сделают дальше. Были, конечно, и разные шутки, но я считаю, что это свидетельство определенной успешности, потому что на неинтересные вещи реакции не бывают. Да? Никто не будет стараться, чтобы неинтересную штуку сделать. При этом на сложную тоже никто не сделает знак такой простой. Почему еще? Чтобы его можно было легко просто там, ну, если надо там маркером на, на стене нарисовать и высказать свое мнение. И вот здесь это проявляется дальше. Но есть и ну, какие-то дальнейшие движения. Вот сейчас должен проходить забег какой-то по городу. Вот дизайнер разрабатывает знак, и он уже взаимодействует с логотипом города. Есть вот такие вот наклейки. Дальше. Проходил фестиваль, который называется «Будущее театральной России». И договорились о кубрендинге с этим фестивалем, и получилось вот так вот уже там «Я будущее театральной России». Дальше. Еще какие-то картинки. В какой-то фестиваль Русская зима уже был с, эти, с этой картинкой. Раллиная команда Ярославская ездит. Такие вот сувениры, как вы видите, случаются дальше. И даже вот он принимает участие в каких-то политических баталиях. Я не знаю, честно говоря, за, против или, или, или там воздержался, но понятно, что это. Ну, как бы активный для людей элемент. Есть э, аватарки в Фейсбуке, где люди этот значок используют, либо его зачеркивают, либо наоборот там свое лицо вставляют в него. Ну, По-разному дальше. А, и вот это я взял кадры из э, э, такого ролика. Ролик этот сделан ну, там, для определенных задач э, в Ярославле ярославскими людьми. Э, Показываю, они показывают, рассказывают про город свой. При этом, мне кажется, очень точно получилось. То есть люди ну, рассказываются про, про то, что в городе много инициативных людей, да, которые, э, ну, то есть каждый из них, он вот и есть это я, из которых складывается вот это большое я ярославское или Ярославля. То есть в слове мы 100 тысяч я, а тут в слове я 100 тысяч я или больше. И здесь это очень ну, как бы выражает сам дух того, что в общем, мы и предлагали. Очень хорошо, что это работает уже в городе. Понятно, еще довольно локально, но тем не менее. То есть я показал вот живые картинки. Дальше. А, ну и в конце просто так, э, э, по поводу стрелочек, потому что были, я слышал ну, неоднократно, мягко говоря, э, там мне, мне до сих пор в Фейсбуке присылают периодически картинки, там какая-то сеть, говорят, а ты это видел? Ну, когда тебе присылают уже там в 50-й раз, я не знаю, что отвечать. Ну, там, да, видел. Стрелочка, но на самом деле стрелочек много, и тут я не придумал стрелочку, и ну, никто, ну, она существует. Я не, ничего страшного. Самое главное, что, во-первых, нету стрелочек больше ни у кого, в виде буквы Я, это самое главное. А главное еще, еще главнее, то, что теперь это инструмент. Это не картинка, это не стрелка, это инструмент для того, чтобы взаимодействовать с людьми, а все стрелки, которые есть, они вдруг оказались связанными с Ярославлем. Ну, если человек это ощутит. Дальше. А, и вот тут остановите, пожалуйста. Еще одна интересная штука, на которую я как-то сразу не обратил внимания. Оказывается, эта стрелка, она еще и довольно сильно взаимодействует с гербом Ярославля. А на гербе Ярославля, как вы понимаете, изображен медведь. Ну там есть история про, ладно, про Ярослава Мудрого не будут. Но удивительно, не правда ли? Но на следующей картинке будет еще удивительней, потому что а, другая, другой медведь он, и другая буква, они тоже не случайны. Это делали разные люди, это разные города, но с медведями, правда. Очень интересно все. Я не знаю не могу объяснить, это чудо. Дальше. А теперь проект, который я делал вместе со с моим коллегой Николаем Штоком. Мы вдвоем преподаем, у нас группа одна на двоих, и мы вместе со студентами делали проекты брендирования районов города Москвы. Понятно, что это учебный проект, но там есть интересные мысли, на мой взгляд, э нам, ну, у студентов им надо было придумать и знак, ну или логотип, и дизайн афиш каких-то к мероприятиям городским, сувениры, ну и так далее. То есть ну, комплекс разных элементов. Здесь будут показаны только знаки и слоганы, больше ничего. Почему слоган? Потому что, в общем-то, слоган наиболее концентрированно выражает идею проекта, идею позиционирования, так скажем. И э, дольше всего мы искали слоган для Красной площади. Вот понятно, что это не сама площадь, это район. Мы районы брали не по географическим границам, ну там мещанский или еще какой-то или ЦАО тем более, а это просто те в границах нашего понимания. То есть для меня Красная площадь это еще и ГУМ, это еще и Кремль, это еще и там пара мест, да? Но вот слоган мы очень долго искали. В итоге решили, что слоганом будет Москва, Россия. То есть это, вот, это вот, ну, самый центр, так скажем. Это место объясняет очень многое. Ну и поэтому вот такой красный квадрат. Почему красный квадрат? Потому что red square. Да? То есть это квадратиш и так далее. Дальше. Чистые пруды на мой взгляд, очень красивая концепция берег трамвая, очень романтическая, очень такая именно именно вот к этому месту, то есть так, место уникальное, место живое и место такое оно действительно ну, акварельное, то есть его можно по крайней мере таким представить себе. Мы же живем пока не в идеальном мире, а вот в идеальном мире там было бы так. Дальше. Цветной бульвар, Место встречи, но ну это место встречи молодых людей с разными занятиями, там магазины, кино, цирк, кафе и так далее. Дальше. Хитровка территория историй. Ну, Это действительно историческое место с массой историй, и это можно все развивать. Я показываю очень кратко, чтобы вас не утомлять. Дальше. А красные ворота, несмотря на то, что Красные ворота и три вокзала, они на самом деле формально в разных районах Москвы, но мы решили, что это было бы правильно, Красные ворота сделать воротами Москвы, ну, то есть это ворота в город, да, через эти ворота люди попадают в, в него дальше. Ну, вот это единственный проект, для которого мы не придумывали позиционирование. Мы его просто взяли, потому что оно уже было предложено разработчиками. Новый центр. Ну и в данном случае надо было просто это все ну, там, визуализировать. Дальше. Для Останкина не удалось сделать слоган. Там написано «Космос наш», но по большому счету это был компромисс. На самом деле Останкина интересное очень место, очень необычное. И очень, оно гиперсовременное ну, в, в потенциале, да, там Монорельс, Останкинская башня, памятник покорителям космоса и музей космонавтики, но там же и ВДНХ, там же Остан, Останкино, ну, то есть, э, дворец Останкина, Пруд Останкинский, то есть там очень такое оно. Ну, по сути, это такой вот земной космос. Я не, не могу пока это объяснить. Мы думали-думали, но слоган так и не придумали. Дальше. Воробьевый город, студенческий район с парком, э, ну, с воробьевыми горами, с э, трамплином, с МГУ и слоган Пройди ⁇ То есть это вот место, которое, оно такое немножко игровое, молодежное, дальше. Вот, ну а сейчас э, я бы рассказал про два, ну можно сказать, своих проекта. То есть я их делал ни в компании, нигде, и не только я их делал. Ну, у меня в свое время появилась идея сделать логотип для Москвы именно такой вот логотип, который можно переворачивать. Он ну, такой амбиграмма такая. Почему? Потому что ну, Москва это, на мой взгляд, город круглый, он поэтому может переворачиваться легко. А потом он действительно крутится и вертится. И он крутится и вертится, с одной стороны, как ярмарочный такой вот зазывало, который там. Говорит, да, там, Не бьется, не ломается, а только кувыркается. С другой стороны, действительно, тут все бурлит. Тут не, ну, это город в движении, в динамике. Здесь нет ничего постоянного, наверное, кроме временного, может быть. В общем, был, была такая идея: я опирался на эскизы других людей, но мне удалось, наверное, первому его полноценно симметричным сделать. Дальше. Ну и потом я понял, что можно, можно это развивать. Этот логотип может быть и в строчку, и в квадратик, и в три строчки, дальше. Но смысл основной, да, вот что тут все переворачивается, но ничего не происходит. Хотя такой смысл я не вкладывал. Но самое важное, что потом один из… Когда какой-то человек прислал мне свою версию логотипа, ему понравилась вот эта идея переворачивания, он сделал по-другому, по-другому нарисовал. Я понял, что, оказывается, этот логотип, может быть, и не надо фиксировать, а он может быть развивающимся, он может эволюционировать. То есть любой дизайнер может нарисовать свою версию, ее можно использовать для разных случаев. И я предложил людям в Фейсбуке ну, вот такую, такой проект, и там около 50 человек из нет, наверное, 50, 30 человек, прислали около 70 работ, это люди из семи стран мира. То есть, В общем, довольно активно вдруг начали все участвовать. И были разные версии, ну вот они могут прилагаться к разным ситуациям, но при этом есть какая-то узнаваемость. Москва разнообразная и в то же время смысл один здесь. Дальше. А этот знак я сделал специально, когда мне начали говорить, а почему Москву, Причем тут корова? Ну то есть, почему корова? Я думаю, действительно, при чем же корова? И решил посмотреть, почему же Москва называется Москва. И выяснилось, оказывается, что Москва, Москва, это э, переводится с, со многих языков, ну, так и угро финской группы, ну, например, с Мордовского, как коровья река, как неудивительно. Я понял, что Москва, наверное, это действительно коровья река. И мне показалось, что было бы очень правильно для Москвы сделать корову. Потому что, мне кажется, корова очень похожа на Москву. Ну, или Москва похожа на корову, она теплая, она дает молоко. Она в пятнах таких, она очень русская, как березка, знаете, такая, черно-белая, но, но не в ту сторону у нее полосы. ну Такая русская зебра, так ее можно назвать. И мне кажется, что это хорошая очень тема, и, кстати, можно найти спонсора на среди молочных производителей. Дальше. Ну, в общем, было много разных логотипов, и знак действительно эволюционировал, потому что кто-то придумал какой-то ход с, со строчными буквами и так далее. Дальше. Ну, вот он такой. Дальше. Ну и понятно, что дальше будет Россия, потом мир и Вселенная. Но, ну, на самом деле, Россия — это последнее, то, что я хочу показать. Этот проект я сделал, в общем-то, довольно случайно. Просто прошлым летом, Вдруг появилась новость про туристический логотип России, Майраша. Может быть, кто-то помнит, такая была новость. Я прочитал, посмотрел, ужаснулся и подумал, что так не должно быть. И я помню, что тогда я предложил, каким, там даже какое-то письмо начал писать, от, ну там мы договорились с дизайнерами, оно было потом во многих газетах даже опубликовано. Но люди начали говорить, что, ну... Что вы ругаете? То сделайте лучше. а Может быть, вы сами ничего не умеете делать. И я как-то так решился и сделал несколько логотипов для России. Понятно, что они, может быть, не идеальные, и у них разные темы. То есть вот первый он совсем такой туристический, но ну, такой сувенирный, ну там с, с, с куполами. Другой у другого, может быть, он довольно простоватый, но у него есть осмысленное позиционирование. То есть России это приключение. Потому что в России, для иностранцев да, Россия — это не спокойный отдых такой, это интересное приключение, а может быть страшное приключение, может быть веселое приключение. Дальше. Но вообще ну, меня давно интересует тема, как же может, какая же идея глобальная может быть для России, потому что как мы понимаем, нельзя делать логотип в отрыве от смысла, в отрыве от стратегии. Какую же стратегию можно выбрать для России? Ну, по сути, какая же у России может быть национальная идея? Я прошу прощения, конечно, что об этом говорю, но по-другому нельзя говорить о брендинге, только серьезно. В свое время, когда я делал календарь для Росбанка, мы, этот календарь должен был быть посвящен таким вот важным победам России, я с огромным удивлением прочитал про то, как э, в свое время, э, так кто это был вот, вот у меня как вылетит что-нибудь из головы? Картинку не помните? Кто Константинополь брал? Олег, Олег. Так, Олег. Да-да-да. Э, что Олег, когда он, как он взял Константинополь? Он, э, то есть как, они приплыли к какому-то месту, а все там не, не переплыть было в другую реку, и он снял корабли, ну, то есть вы, вы, вы, вытащили корабли, поставили на колеса, проехали до следующей речки, а потом уже по ней приплыли того, ну, из того места, где их, конечно, не ждал никто, и все мы победили. Там турки потом платили дань и должны были поить и кормить любого там русского в Константинополе. Это очень интересная история. Но главное здесь, что меня поражает, это творческий подход, это вот эта фантастическая идея. Она ну, ненормальная в том смысле, что ну, как, она выходит за рамки, за пределы, за границы. Дальше, пожалуйста. Вообще, если проанализировать, чем же, допустим, гордились в Советском Союзе, ну, все таки это довольно большая историческая эпоха. Вот про обычные люди, они гордились космосом, балетом, наукой, искусством, ну, может быть, еще чем-то. Но согласитесь, это, это так, это действительно. Россия это страна удивительно творческих людей, э первооткрывателей во многом. Мы не можем, как японцы, так методично, ну, там, разрабатывать найденную какую-то тему, да, там вот шаг за шагом, или также ответственно относиться как немцы и там также точно педантично все делать. Мы не можем так рассчитывать выгоду, как американцы или кто-то еще. Но в России люди могут придумывать, придумывать разное. Там неважно Циолковский думал о космосе, Чайковский музыки, там Менделеев фантастической своей таблицы, да, которая изменила науку современно. Это понятно, это минимум примеров, их можно из разных областей приводить, то есть это, мне кажется, Россия это страна высших достижений, мы не можем обычные достижения делать, мы только высшие можем делать, ну то есть вот самое главное, а остальное вот там дверь починить не получается часто, но это не страшно, это, это не минус, это вот мы такие, это нормально, дальше. И даже то, что вот сейчас, ну не знаю, знают о нашей стране в мире, оно из этой же области, да, что мы победили, самого главного в самой главной войне в 20 веке фантастическим способом кстати если вы когда-то прочитаете про 812 год про Кутузова, как он отступал отступал отступал и выиграл это же фантастика это это ну то есть это вся история такая примерно или до да, пример ну да я понимаю что это российско-украинский теперь самолет Мрия, да самый крупный самолет в мире там крупнее нет в него может поезд въехать и он полетит после этого это невозможно это огромное это что-то фантастическое или там челябинский метеорит и там его реакция людей на это если вы посмотрите ролики там типа вот в России так живут вы поймете что тут очень странно живут ну вот там не знаю там они зимой голые гуляют и плавают как моржи там или не знаю там ездят или летают на самолетах так, что невозможно. То есть, мне кажется, это очень близко. И поэтому дальше. Поэтому вот, мне кажется, вот эта тема, она в какой-то степени, ну, слоган, понятно, примерный, что это невозможное впечатление, да, или невероятное впечатление. То есть что-то, ну, я его такой выбрал, потому что он так просто игрослов, как мне кажется, там есть, ну, или созвучие. Но вот Раша, она такая вот как бы, тоже такая переворачивающаяся, непонятно, где вверх, где низ, графически там это может быть очень по-разному, но мне кажется, что вот это какой-то пробный подход к этой теме. Так, ну на этом, мне кажется, все, у нас там дальше больше картинок нету. Спасибо большое за внимание, если будут вопросы, готов ответить. Ну тогда по почте задавайте. Спасибо, что пришли.